Ребят, всем привет! Сегодня еще Веста приехала на роботе 1.8 Залили опять же тестовую прошивку Которую с изменениями фазиков Которую вот, ну, новый вариант Буквально, который я на днях сделал Это получается уже Блин, какой же это? Четвертый автомобиль на этой прошивке ну то есть один в минске три здесь еще я шил получается да ну прошили будем испытывать тут я не знаю особо говорить нечего потому что в том видео предыдущем я все это рассказывал это как бы просто для статистики то есть ну как вот владелец говорит что помягче стало ну да, очень комфортно мягко переключаться стало практически незаметно едешь как на автомате, я прям еду. Очень интересно, очень комфортно прям. Ну, в общем-то, это бы мы как бы и добивались. Чтобы максимально комфортно было, но при этом и динамично. То есть, ну, сочетать вот эту динамику и комфорт. Клевков нету практически. Клевки вот эти были, когда были переключения, особенно с первой на вторую. Ну и немножко со второй на третью. Они нивелировались практически вообще Прямо Так что, ну, посмотрим. Я думаю, что с владельцем автомобиля спишемся еще, и он расскажет, что и как, ну, покатавшись несколько дней. Потому что буквально статистики еще нет. Сейчас налево. Статистики очень мало, и... Большая просьба, опять же, не надо меня дергать По поводу там вышло, не вышло Давай прошьем, там не прошьем И каждый вот эти вопросы у меня Прикидывайте, сколько народу мне это пишет Каждый день про э, То, что вышло, не вышло Прошивка, либо звонят Либо просто Спрашивают, есть ли у меня там Представители в каких то городах Там список есть у меня на сайте Ну, на страничке закрепленная Тема, и в ней все написано Там все описано там написано, что все данные, когда если что-то выйдет новое или новый представитель, будут писаться на стене. Ну, при, том, при том, что многие это читают, но все равно один хрен потом мне задают этот вопрос с, с таким, ну, а мало ли вдруг еще вы не успели написать там, а там появился где-то там еще где-то там представитель. Так что все представители будут описаны, и все ну, новости о прошивках, о чем-то вышедшем тоже будут на стене. Просто не надо тратить ни свое время, ни мое на вот эту ну, бесполезные, в общем, разговоры и отписки. Ну, продолжим мы, в общем, с фазиком дальше ковыряться, а, ну, и ждите продолжений. Не забываем подписываться, колокольчики, ну, и лайки ставить. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.